Друзья, приветствую вас на нашем канале. У нас есть достаточно интересное предложение для тех, кто давно хотел приобрести себе водородное газогенерирующее оборудование, но не мог себе этого позволить. Сейчас у нас действует акция, в ходе которой мы можем предложить вам наше газогенерирующее водородное оборудование по достаточно привлекательным ценам. Сейчас мы предоставляем скидки на газогенераторы S400 ACS1 и газогенератор S900ACS2. Ну а теперь немного о технических характеристиках данных моделей газогенераторов. Газогенератор S900ACS2. Напряжение питания 220 вольт однофазной сети. Максимальная потребляемая мощность 3 кВт в час. Максимальная производительность до 900 литров газовой смеси в час. Газогенератор оснащен системы углеродного обогащения, а теперь немного о технических характеристиках газогенератора с 400 acs 1 Напряжение питания 220 вольт однофазной сети, максимальная потребляемая мощность 2,2 кВт в час, максимальная производительность 450 литров газовой смеси в час. А также, как, наверное, многие из вас э, слышали ранее, мы совсем недавно анонсировали старт э, производства и продажи э, электролизного водородного газогенерирующего оборудования, которое производит раздельно кислород и раздельно водород. Поэтому, если вам интересно подобного рода оборудование, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы с удовольствием э, будем сотрудничать с вами. Ну, а теперь немного практики. Газогенераторы абсолютно новые, находятся в идеальном состоянии. Поэтому, если вас интересует данное оборудование, я оставлю ссылку под этим роликом. Пожалуйста, обращайтесь. Благодарю вас за просмотр. Всем пока.